Я остался с патронами, но с пушкой. Так, давай спускаться, Тём. Да, причем очень быстро надо как-то лутатить эти два трупа, которых мы убили. Yeah. А кто этого поднял-то? Да? тебя работает? До, до сих пор работает? Ни хера он настойчивый. А, вон он! где где, где я уже... На холме мразь, я увидел, это текстурка лаганула. Тут а три трупа, если так... Есть 8x. Где? Потом АВМ пятёрки. Пятёрки. Будешь АВМ брать? АВМ... А тебе работают? Да, да, да. Шо-то еще не взял. Там еще много счета. Ну, ну патронов сутки херни. АВМ, ну, давай. А вместо чего? Есть 8х у меня, могу тебе дать. А ВМ на чем, Тм? На 3 сотках. Уф, это там, у того потока? Да, у того потока. Да, один взял АВМ, другой взял патроны КВМ, это вообще логика, да? Не забывай, по нам еще работают. Могу я ВМ, в принципе, Да я вижу, вижу, да я уже взял Побежал я уже к тем патронам. Бля, ты гонишь. Бля, ля, ля, ля, настойчивый. Че, как ты сказал? Стойчивый? Так... Все, я утонул все, что хотел. У меня очень хорошо все с боликами, с аптечками. Странно. Ну, а где-то в центр зоны все -зон было, все думаю. Поехали. Да, вот, чуваки бегают, вот до да, да, 115. Нахуй, да. где? На, Прям на дороге. А, вижу. Ух ты, блядь. Иду, а тебя, блядь. Подожди, не стреляй. Ух ты, блядь. Подожди, я забегу хоть за сдать Что ты стреляешь? Подожди. Че, Аккуратно. Раз. раз. раз попал. Раз. Блять, нихуя не За... умею СВМ стрелять. Где он? Он наверху ты что ли? Соси, блядь, Нет, там Черт, внутри здания. каком зд... а? ты там аж... А, Где-то вот здесь есть. Я нашел нашел все молодец. Так, у меня вообще... Патроны не густо, не густо. Насадиться уезжать, Ладос. Понимаешь? А, кто бы сомневался. Понимаешь, а, если да, на да. нас сквад вырвется, нам пизда. Да. Давай уходим вглубь. Ну или не совсем вглубь, просто чуть-чуть уходим. -чуть ]チома. Я не знаю, позиция хорошая, но сука, могут с холма прочь. нет. Есть склад на 105. Еб. Sixt... Е! Ааа! Что там, что? Просто тройной сайт сделал такой джу-джу-жух. Что, они все выжили? Нет, он один едет почему-то. А. А на нас едет? Нет, вообще мимо нас едет. Хер знай, на 120, на 125, на 130. Вообще в другую сторону едет зачем-то. Может он типа это. Обманный маневр. Так, к нам же могут в задницу просто зайти. Да? Так, работают сзади, что ли? ССВ? 20 даже. Нет. Что такое? Че, за холмом, что ли? Мы можем подняться на холмости, интересно. У меня есть глушек Вон, чуваки, прям на холме! Да, Вон да, да. прям на холме Там их трое, тма, нет. Так, не палимся, не палимся, не палимся. Сейчас глушика должны отработать. Там их трое. Она не спалится раньше времени, как я тогда. Тут дробчик летит. О, как раз под дробчик, вырываемся под дробчик, вырываемся подробчик. Доставай, что у тебя там зажиматорского? <связь> так зажиматорского. Вс, пронись. ну она не спалится раньше времени. Бежим, бежим. Бедрок. О. Ого. Где тебя близко? Второго. Второй. Третий справа. Вон он. Блять, почему он не умер, сука? Давай, зажашим его, он нас остался. По идее. Где он? За холбиком прямо. Давай слева походим. Вот он слева. Какой-то он тупой, если честно. Птичечка. Намерок тут новый до да, 3 семиначки. Чекаю, что по людям. Чм, у тебя еще пятерки есть, да? Мы недавно дам трупе миллион пятерок, я их не поднял. Где, где, где? Да ну, вот это. Вот это? Uh -huh. yeah. Она... Ага. -а, работают, работают, откуда? работают. Не, не понял, где, не ползи понял. Ползи сюда, откуда. ползи сюда. Он слушатель работал. Да, я слышал. Почти не слышал. Роман. слушай, слушай да, но. Одесса. Неизвестно, где вот этот чувак тебя убил. Здесь. Он вообще близко. Очень близко. Хер поминди. Очень. Поднимите. Подожди, подожди, подожди, нет, нет, нет. Вон он. Нет, не он, блядь. Я, хер, я не пойму, как он меня увидел. Как будто он меня в упор стрелял. Да ладно. Короче, надо уходи отсюда куда-нибудь. Да. В общем, быстро. Аптечек. Прикрой, есть? прикрой, да, аптечек полно. Не не не пикай, не пикай вообще, не пикай вообще, вообще. Я не пикаю я. Понял тебя. Сваливаем. Да, пошли вот так. Ну, это столько сильно. Это жесткий чувак, может быть даже читер. А мы поняли же пройдем. Понимаешь, просто есть шанс, блять, очень известно. Пять человек, то есть это может быть и full тима один, а может быть два три или три два. Да. Вон чуваки на S на, на, на С на холме. Сиренер. Два раза посадил Чека... он чекал эти бойлеры. Пошли туда. Пошли. Все быстрее, быстрее, быстрее, Если есть пока есть время, давай обходить. Он не чекал зад, значит сзади его Тима. Значит мы можем вот так вот зайти в спину по идее. Он не не не Тут энергетики валяются. Ты что не забрал? Забрел. Вон, видишь, два дерева, три дерева там на холме? Вот там был он. Угу. Угу. Вон он, вон он. Не пикаем, не пока не пикаем, не пикаем, не паримся. Вон, за камнями, за, за камнями посередине. Сейчас встречать будем. Ебать, тут пустырь. Пиздец. Обхожу тебе, обхожу. Ай, я Машу, увидел? Угу. Тем. где? Ага. Бля, коряк сработал где-то слева. Да, мне пиздотово. А, фон он? Там еще Ну, короче, это, походу, отдельные паски какие-то. Не, все тем сам давай. Да, Бля, давай. У это где коряк слева. Да-да-да, я понял уже так тебя. Попробуй найти, где он. А, даже не увидел, где раздох от этого. Бля, я бы аптечку не скушал, сука. Так, я знаю, да где три человека. Я знаю. Все, такой... я, я знаю, где все. Я знаю, где все. Давай, давай. Угу. Ебать, вот это реакция. О! Это. Вот это вангжонг шинг шинг -ван! Сука, я просто, я даже не смотрю, я просто репорчу тебя, пидорас. Хоряха. Броняш, вот этот чувак, который нас кнопка три раза, сука, репорчу. Пидорасса, еще раз репорчу, сука, я, я даже не буду смотреть реплей, сука, шуп тебе, сука, нахуй. Где ты был, Питер? Сука, такую картку, картку, мразь испортил. Он сидел на бойлерах! Он был на бойлерах, блядь. Серьезно, прям на нем. Это них была сидел? Тима. Это была Тима. Вот тот чувак, которого я чекал, он был один. А стоп, подожди! Подожди, что? Что? Что, блять? Это был тот чувак, которого я потом начал чекать! Ничего Он меня Ой. сквозь землю убил, ты понимаешь? Это чит! Это чит! А меня сквозь стену Найс nice. Отлично! Сейчас бы, блядь, попасться в топ-1 против читеров. Понимаешь, мы могли выгнать катку против склада, если бы не Тима читеров, сука! Я еще, когда мы были на холмах, я еще понял, что он слишком точно много пуль меня сразу садил, как будто он в упор по мне стрелял. Но в упор его не было, он хер знает где был на самом деле, они в бойнеров нас чекали тогда. Капец, с такого расстояния он просто попадал 5-6 пулек все в тело, в одну точку. Шесть, там я сквозь тело вообще захерячил. Блядь, я думал меня слева убили, а это именно тот чувак был, которого я чекал. пипец. Но <laughs>